Очевидно, что Т-25 пайлот No 1 есть сейчас в ангаре у каждого, кто в дни марафона не ленился и выполнил не такие уж и сложные сдачи. Да и танки не основной контент моего канала, поэтому не ждите в этом видео каких-то срывов, покровов или шокирующих фактов. Это уже все рассказали до меня. Тем не менее, мне захотелось написать данный обзор под впечатлениями от этого танка. Собственно, сейчас вы услышите мое субъективное мнение. Начнем. Рассматривать стороны этого танка по отдельности, то есть минусы и плюсы, категорически глупо. Специфика данного танка требует рассматривать особенности только в совокупности, чем я сейчас и займусь. На первый взгляд на сухие характеристики танка, игроку не кажется, что танк кактус, ну или наоборот имба. Средняя динамика, средняя точность, среднее бронирование. Но данный танк, к примеру, умелого балансирования характеристик. Чтобы снизить общую комфортность танка, отдел баланса прибег к одной стародавней фичи. Криты. Криты. Скрытые характеристики, коими являются значение прочности модулей, всегда позволяют снизить или наоборот повысить комфортность игры на том или ином танке. Так и с пилотом. Обладая хорошей динамикой, пушкой в целом выше среднего и даже в некоторых местах бронированием, этот танк ритуется на ура. Даже малые калибры LT-6 и 7 выносят модуль с первых попаданий. А сейчас попробуйте угадать, у какого модуля самые большие проблемы. Правильно. Боеукладка. Так что прокачка заряжающему бесконтактной боеукладке будет здесь оправдана на все 100. Вторая проблема танка артиллерия. В боях с десятками боимся ее больше, чем даже ПТСАВ. Лично видел, как пилота ваншотнул в багажник барабанный бад 10 уровня. В остальных аспектах танк предельно комфортный. Катая на нем экипаж без перков, впоследствии прокачавший уже почти три, я не испытывал проблем ни с динамикой, ни с стрельбой, ни с пробитием, что позволяет возить с собой минимальное количество золотых снарядов. Хотя стабилизатор must have на любом среднем танке такого типа геймплея. Еще один наш параметр, который в основном и закладывает наш стиль геймплея – обзор, базовое значение которого целых 390 метров, что очень неплохо для танка восьмого уровня. Прокачка радисту навыка радиоперехват и установка просветленной оптики дает нам дополнительные 55 метров обзора, и мы получаем максимальный 445. На представленном видеоряде, кстати, я катал в большинстве с вами без оптики, и это уже порой позволяло получать по 3000 единиц разъеданных за бой, при этом даже не ориентируясь на это. Третьим оборудованием я ставлю досылатель, чтобы улучшить и без того неплохой ДПМ. С ним наша перезарядка составляет 6,73 секунды. По снаряжению все почти стандартно. Аптечка и ринг-комплект, можно даже голдовый. А вот вместо огнетушителя я вожу ящик колы. Поверьте на слово, за полторы сотни боев я горел лишь дважды, а ящик колы увеличит как наш обзор, так и ДПМ и еще много полезных параметров. То, что танк есть у сотен тысяч игроков, закладывает и низкий порог мастер. Своего я получил в первых 10 боях. Не знаю, зачем я это упоминаю. Современное назначение как премтанк Т25 Pilot номер no. 1 выполняет на ура. Доходность танка очень и очень радует. И используя резервы или премиум аккаунт, вы можете получать более 100 тысяч серебра за хороший бой. А представьте, что будет, когда вы объедините эти два фактора. Когда же мы говорим о бронировании T-25 Pilot No. 1, мне хотелось бы сравнить его с прокачиваемым танком той же Америки, тот же STS 8 уровня, Першингом, но увы, у меня до сих пор нет опыта игры на нем, поэтому сравнить его буду чисто логически. В целом наш геймплей абсолютно одинаков. Но все же d 25 Pilot уступает в бронировании першингу. Мы совершенно не имеем брони в корпусе, танковать мы можем разве что Е25, и то если повезет. Но вот наша башня вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что она представляет собой очень странный предмет. Я лично видел, как мой совзводный отбивал один за другим снаряды Мауса этой самой башней, и в следующем же бою, который вы сейчас видите на своем экране, я получал пробитие за пробитием от танков шестого уровня в эту же самую башню. Поэтому бронирование у танка Т-25 Pilot Number 1 это странный нет? Оно вроде есть, но его вроде нет. Последнее, что я еще не обсудил, так это подвижность. Ну тут вам стоит вспомнить, что все-таки это танк нации США, поэтому он движется абсолютно так же, как и любой его типичный представитель. У нас есть приличная максималка, но у нас большие, большие проблемы с разгоном и с поворотом на местность. Мягкие грунты только усугубляют это дело. Подводя итог, хочется сказать, что как бесплатный подарок за несколько недель, чуть-чуть страданий, а для кого-то и просто игры в танки, пилот просто шикарен. Если же его когда-то будут продавать, то... Я бы сомневался, покупать его за реальные деньги или нет, поскольку у пилота есть довольно много конкурентов. Хорошими вариантами выглядят как ФЦМ 50 тонн, так и Панзер 58 мутс, и еще многие-многие другие танки, не обязательно даже средние. Но если вы получили его бесплатно, и это ваш первый премиум танк, я вас поздравляю, вам не нужно искать фармера. Вы можете использовать этот 25 number номер 1, а с использованием прямых рук вы будете еще и получать удовольствие от игры на нем. На этом все. С вами был Сталин. Всем пока.